Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжаем зачитывать статью «Истоки нашего демократического режима, 89-я часть». В списке под номером 47 «Штрейхер Сильвия» 2,1 миллиарда долларов США 2013 год. Сильвия Штрейхер была совладельцем парфюмерной компании «Уэлла», которая принадлежала ее семье с Давней. Еще до военных времен семейству Штрехеров принадлежали 80% акций этой компании, а доля Сильвии составляла 25% акций. В 2003 году семья Штрехеров продала все эти акции. Все эти свои акции американской корпорации Procter and Gamble за 6,5 миллиардов. Евро. Пожалуй, что именно эта дама является самой загадочной из всех немецких миллиардеров, среди которых хватает разных уникумов. Во всяком случае, они почти ничего не известно. За всю свою жизнь Сильвия Штрефер только однажды, в июле 2005 года, пустила в свой дом репортера и дала интервью. Но и тогда она говорила исключительно о своей коллекции. Она увлекается немецким послевоенным искусством и собрала уже полторы тысячи картин и скульптур, устроив себе настоящий музей на дому. Еще в биографиях фрау Штрехер написано, что ее муж, Ульрих Штрехер, был раньше медработником самого низшего ранга. Кранкенфлегер, это в переводе, а с немецкого означает медбрат или санитар. После женитьбы этот да, санитар Ульрих взял себе же фамилию уже своей жены. Впрочем, его настоящая фамилия Фетте не слишком-то благозвучна, поскольку она по-немецки означает «жирный». но нигде не сказано, ни при каких обстоятельствах миллиардерша Сильвия познакомилась с санитаром Ульрифом Фетте, ни даже в каком году была ее свадьба. Известно только что в 1988 году они уже были женаты, поскольку именно в этом году они купили первый рисунок. И таким образом начали вместе собирать свою громадную художественную коллекцию, о чем Сильвия сама сообщила в своем единственном интервью. Еще сообщают, что от этого брака родился один ребенок. Но тут уже неизвестно вообще ничего ни год рождения, ни даже пол этого ребенка, будущего наследника огромных богатств. Впрочем, вся эта загадочная история с неравным браком сильно смахивает на тайный перехват спецслужбами миллиардного состояния с помощью распространенного и хорошо отработанного приема. Тем более, что по сообщениям, Некоторых источников именно Ульрих Штрехер сейчас распоряжается капиталами своей жены, тогда как Сирия занимается исключительно пополнением домашней коррекции художественных работ. Кстати сказать, для коллекционеров искусства супруги штрихеры ведут себя тоже несколько странно. Ведь все такие коллекционеры живописи обычно любят похвастаться своими приобретениями. Для этого они в основном не собирают дорогие картины. А этот домашний музей штрейкеров мало кто видел, поскольку они живут очень замкнуто и к себе в дом никого не пускают. Хотя по оценке специалистов, вся их очень большая художественная коллекция состоит из порядка 50 миллионов евро поскольку в основном покупают работы не очень известных немецких художников-абстракционистов. Есть ведь и такой способ инвестиций в искусство. Вдруг кто-нибудь из этих художников потом прославится на весь мир, и тогда его работы резко поднимутся в цене. Да, так что никто толком не знает, куда именно супруги Штрехеры инвестировали свои 2 миллиарда долларов вырученную за продажу компанию «Лэйла». Правда, в разное время сообщалось о приобретении ими двух немецких компаний – кардиологического центра «Берлинферд» и известного берлинского издательства «Субкомпферлаг». Но это на самом деле небольшие фирмы, в которых, они, в которых всего по сотне сотрудников и в общей сложности они стоят не больше 200 миллионов евро. Естественно, что такие мелкие компании вычислению по нашему методу не поддаются. Но нам все же удалось вычислить клановую принадлежность Сильвии Штрехер. Скорее всего, она принадлежит к мафии ЦРУ. Дело в том, что четверо видных руководителей компании Уэлла остались на своей руководящей работе. И после того, как эта компания в 2003 году стала дочерней фирмой крупной американской корпорации Procter Gamble. В том числе сам Ульрих Штрехер сейчас входит в комитет советников этой новой американизированной компании «Уэлла». И даже прежний глава компании «Уэлла» Хайнер Гюртлер не был тут же уволен а стал работать на своих новых американских хозяев. И мы обнаружили еще пару руководителей компании Уэлла, которые остались на руководящей работе при ее продаже. Райнальд Роу, Гастен Фишер. Так что, скорее всего, плановая принадлежность этой компании осталась прежней. То есть она и раньше находилась под контролем мафии, ЦРУ. Руководители корпорации «Проктор энд Купив компанию Уэлла, первым делом провели там резкое сокращение персонала. Уволили 3000 сотрудников из общего числа 18000. И вот по этой причине общественность Германии теперь очень плохо относится к Сильвии Штрехер, поскольку ее никак не могут простить, что она отдала немецкую фирму как бы на растерзание американским конкурентам. И в немецкой прессе в последнее время появилась очень резкая критика в адрес фрау Штрехера. При том, что самое интересное, поводом для этой критики послужила нацистская прошлое ее двоюродного деда Карла Штрехера, одного из главных фактических основателей компании Уэлла, под руководством которого она непомерно разрослась. Особенно злая публикация на эту тему появилась в сентябре 2013 года. Еженедельники Шпиги. Там покумя фабриканту Карлу Штрехеру. Он умер в 1977 году. Припомнили все. Первое. Штрехер в свое время пожертвовал 100 тысяч марок нацистской партии. Второе. При нацизме он активно участвовал в разграблении предприятий, принадлежащих евреям. Третий, он использовал во время войны принудительный труд, заключенный для производства военной продукции на своих заводах и так далее, в том же духе. А теперь, дескать, потомки этого нациста Карла Штрехера пользовались финансовыми трудностями неизвестного прогрессивного издательства Шукамфернак основанного одним евреем и одним немцем, улиц заключенным, чтобы коварно завладеть им. Ссылка. Можно подумать, что среди других немецких миллиардеров и старшего поколения мало было нацистов и эсэсовцев, которые тоже в свое время занимались подобными грязными делами. Но их почему-то из-за этого никогда особенно не кривали. А вот на покойного Карла Штрейхера теперь вдруг такимились. А этот деятель, хоть он и был настоящим медийным нацистом, но ведь давно уже умер. И какое отношение к его преступлениям может иметь его внучатая племянница Сильвия Штрейхер, которая родилась через 10 лет после войны. Так что мы во всей красе, во всей этой критике нацизма видим только проявление межклановой борьбы между межклановой борьбы внутри мафии спецслужб и больше ничего. Просто саму Сильвю Штрехер трудно теперь за что-то критиковать, поскольку она давно уже сидит в заперти у себя дома. И... И, вот, и про нее вообще никто ничего не знает. И, Кстати сказать, характерно, что подобная острая публикация против супругов-штрихеров появилась в Вежнедельнике Шпигель, который специализируется на том, что поливает известных немецких политиков и бизнесменов, принадлежащих к мафии ЦРУ. Еще такая информация из Википедии. 25% акций этого журнала принадлежит компании Бертельшман. Мы уже говорили об этой медикорпорации. Она сейчас принадлежит миллиардер Лизмон, представительнице семейного клана КГБ. А тогда же, в сентябре 2013 года, появилась аналогичная статья о нацистском происхождении богатств Сильвии Штрехер и известной газете «Верик». Правда, она написана в несколько более умеренном и расплывчатом тоне. Но там тоже, в общем-то, порицают супругов Штрихер за то, что они с помощью своих грязных денег завладели таким замечательным прогрессивным издательством, как Шур-Шур-Камп Верлаг. Ссылка. Ежедневная газета Вельт принадлежит издательству Аксель Шпрингер абе то есть она теперь тоже работает на семейный план КГБ. Мы ради интереса заглянули также на сайт немецкого журнала "Фокус" и поинтересовались с помощью поисковой системы, что же там писали о семье Штрехер. Так вот, там о семье Штрехеров напечатали за все годы не очень много материала, но зато один только позитив и никакого намека на нацистское прошлое этой семьи и вообще. Ни малейшей критики в адрес Штрехеров мы в этом боевом органе матви ЦРУ не обнаружили. И, кстати сказать, супруги Штрехеров свое первое последнее интервью в жизни о большой любви к искусству дали в июле 2005 года именно этому ЦРУшному журналу. Ссылка. 48. Фисман Мартин. 2 миллиарда долларов США 2013 год. Владелец компании Wisman которая производит системы отопления для зданий. В настоящее время у этой фирмы имеется 23 предприятия в 11 странах. А общее число работающих превышает 8 тысяч человек. Компания Wisman была основана в 1917 году. Бывший ее владелец Ганс Фисман умер в 2002 году. Но когда в 1992 году Гансу Фисману исполнилось 75 лет, то он уступил руководство компании своему сыну Мартину Фисману. Связи в бизнесе однозначно указывают на принадлежность Мартина Фисмана к семейному клану КГБ. Вот перечень из шести компаний, которых он занимал. Руководящие посты. Один, принадлежащий Фисману компании Висман берке два руководителя относятся к семейному клану ПДБ. Они также занимали руководящие посты в компаниях Volkswagen, Peter Holbauer и Gea Group. Граугард. Граугард. 2. Немецкая компания Шот 5С, стекольное производство. Мартин Фисман входит в наблюдательный совет компании с, тысяч... с 2012 года. В руководстве этой компании 6 человек принадлежат к семейному плану КГБ. Они связаны с компанией БАФ. Стефан Марчиновский. РВЕ. Ричард Ротт, Дрезднер Банк, Герт и Дельче Банк, Юрген Фитчер, Фитчер, Макс Клей, Тилман, Тоденхофер. С крупным американским капиталом там связан только один руководитель, Питер Скарборок, издал Кемикал. 3. Швейцарская компания 100АГ, оборудование для зданий ФИСМАН, входил в наблюдательный совет компании до 2007 года. Один руководитель принадлежит к семейному клану КГБ Луис Вон Зек из геагрупп 4. Компания Мессер, Месси Франкфурт Гэмбух. Франкфуртская ярмарка. Фисман был членом наблюдательного совета компании. Два руководителя принадлежат семейному клану КГБ, поскольку они связаны с компанией Volkswagen. Кристиан Клинкнер, Гитлех Витт. 5. Немецкая транспортная компания Фиги Штифтунг Энд Компании. Член совета член комитета советников, четверо руководителей семейного клана акламе ФДБ из руководства компаний ИКБ «Дойчий индустрибанк» Фиг, «Дрезнербанка», «Хартмут Мехдорн», АГ «Норбер Эмерих», «Метро» и Кордес один руководитель из мафии ЦРУ. Из руководства нефтяной компании «Шелик» Курт Дохмель. 6. КБ «Дойче Банк Индастрия» Мартин Фицман входил в наблюдательный совет банка до 2009 года. Семейный клан КГБ 49. Росман Дирк 1,9 миллиарда долларов США 2013 год. Дирк Роусман является владельцем огромной сети из 3300 аптек самообслуживания. Основателем этого бизнеса был он сам в 1972 году, причем начинал он тогда практически с нуля, поскольку у его родителей была только одна аптека в Ганновере. Почти 2000 аптек компании Дирк Роусман Гамбург находятся в Германии. одна тысяча Польша, а остальные в Венгрии – 180, Чехии – 120, Турции – 30 и Албании – 6. Тут наблюдается какой-то непонятный уклон в сторону бывших стран социализма из Восточной Европы. Почему-то Росман явно избегает Западную Европу, так сказать, современный вариант на Дрангнахостен. Что же касается плановой принадлежности Дирка Росмана, то по руководящему составу его компании она вообще не вычисляется, а в руководстве других фирм Росман никакого участия не принимал. Но зато политические связи миллиардера Росмана указывают на его несомненную принадлежность к мафии ЦРУ, поскольку лучшим другом для Росмана является бывший президент РГ Кристиан Ульф, представитель этой мафиозной группировки. Дирк Росман подружился с политиками из партии ФБР Вульфом еще в то время, когда тот возглавлял правительство Нижней Саксонии, где проживает Росман. И материалов о крепкой дружбе между Росманом и Вульфом в сети имеется огромное множество. К примеру, с 2009 года по 2010 год в аптечной компании Росмана была трудоустроена на полставки в качестве пресса Таши Беттина Вульфа, супруга Нижнесаксонского премьера Вульфа. Ну, на какую работу при этом, естественно, она каждый день не ходила. Просто в компании сдается рекламный журнальчик под названием Центаур для бесплатной раздачи посетителям аптек Росмана. И там продаются замечательные крем, и там Иногда появлялись заметки за подписью супруги саксонского премьера о том, какие в этих аптеках продаются замечательные кремы для кожи, об открытии новых магазинов компании и так далее. Когда же Кристина Вульфа в июне 2010 года избрали Христиана Вульфа в июне 2010 года избрали президента в страны, то первой леди Беттини было уже неловко продолжать. Прошу извинить. То первой леди страны Беттини было уже неловко продолжать заниматься подобной работой. И она уволилась. Редактор этого журнала. Стефан Томас Клозе потом откровенно признался, что для его компании, разумеется, в первую очередь были тогда важны связи Беттины Вульф в обществе, а не это ее литературное творчество. Ссылка. Но, как говорится, друг познается в беде. Так что эта дружба между Дирком, Росманом и Кристианом Вульфа особенно ярко себя проявила, когда в декабре 2011 года Против президента ФРГ Вульфа были выдвинуты обвинения в коррупции. И в феврале 2012 года, не выдержав массированной травли в прессе на телевидении, Пульф был вынужден уйти в отставку со своего поста. Именно Дирк Росман особенно яростно защищал везде Кристиана Вульфа, в то время как соратники Вульфа по партии ФДС с легкостью его тогда сдали. А Росмана тогда на телевизионных дебатах обычно представляли так. Дирк Росман, предприниматель и друг Кристиана Вульфа. Это звание «друг Вульфа» так теперь прилипло к Росману, тем более, что он и по сей день в своих многочисленных интервью часто разговор заводит о своем невинно пострадавшем друге политики. Ссылка. Правда? Других друзей у Дирка Росмана в мире политики вроде бы не имеется. Нам только попалось в сети сообщение о том, что в июне 2009 года Росман фактически принял участие в избирательной кампании премьер-министра Гессена Роланда Коха, поскольку Кох, объезжая территорию своей земли Гессен ради пиара, навестил одного из предприятий Росмана и встретился там с его владельцем. Ссылка. Мы на всякий случай напомним, что Роланд Коп тоже принадлежит к мафии ЦРУ. 50. Опель Георг Фон. 1,9 миллиарда долларов США. 2013 год. Георг Фон Опель на самом деле швейцарский бизнесмен германского происхождения, поскольку он с детства проживает в Швейцарии. В 1989 году после смерти своего отца Георг фон Опеля-старшего он получил в наследство 150 миллионов долларов. И на эти средства Опеле-младшим была основана в Швейцарии инвестиционная компания Ханса. Георг Опель Проводит очень энергичную инвестиционную политику. Он постоянно покупает, затем продает различные компании и крупные пакеты акций. Некоторые аналитики из швейцарской сети считают, что на самом деле он рейдер, а не серьезный инвестор. И не советуют вкладывать деньги в его инвестиционные проекты, поскольку большой опыт прибыли от совместного бизнеса с опелем не дождешься. Но, сам, но зато самому Георгу Опелю его инвестиции на протяжении многих лет приносят средний ежегодный доход в 22%. Так что полученный им от отца капитал уже вырос больше, чем в 10 раз. Помимо Швейцарии Георг Опель также тесно связан с Соединенными Штатами и с крупным американским капиталом. В 1984 году он, после окончательной школы, поехал учиться в университете штата Рот-Айленда. Вообще-то высшее образование, полученное немецкими политиками и бизнесменами в США, далеко не всегда означает их принадлежность к мафии ЦРУ. Но связи Георга Опеля в мире бизнеса указывают на то, что он, скорее всего, принадлежит именно к этой мафиозной группировке. Вот те руководители из компании Георга Опеля, клановую принадлежность которых нам удалось установить. Один швейцарская инвестиционная компания Атрис Холдинг. Георг Опель с 2006 года возглавляет совет директоров компании. Один руководитель компании принадлежит Матю ЦРУ. Раймольд Шефранк. Шеф, шеф, шеф, из финансовой корпорации Goldman Sachs. Два швейцарская торговая компания Ельмоли Холдинг. Георг Опель приобрел крупный пакет акций этой фирмы. Из 2003 года до мая 2007 года входил в ее совет директоров, пока не продал эти акции. Один руководитель компании принадлежит семейному клану КГБ арал Пингер из компании Линде Групп 11С. 3. Швейцарская финансовая компания Балартист Групп. Георг Опель входил в совет директоров компании с 2005 до ноября 2007 -го года. Один руководитель компании принадлежит семейному клану КГБ Винченцо Ги Четыре. Российская компания Тройка Диалог. В феврале 2000 года Георг Опель приобрел пять процентов акций этой финансовой компании, что обошлось ему примерно в 70-80 миллионов долларов. После чего Опеля и несколько его сотрудников включили в совет директоров компании Тройка Диалог. В августе 2006 года. Опель продал свой пакет акций российским владельцам этой компании. Компания «Тройка Диалог» с 2012 года является филиалом Сбербанка. Но прежде ее владельцами были Али Александр Мамут и другие видные бизнесмены из семейного клана КГБ. 5. Швейцарская инвестиционная компания «Энер Инвест». Георгу Опелю Инвест». 34% акций, а групп Group 63 – 63% акций этой компании. Директор компании с 2011 года был российский бизнесмен Дмитрий Амонс. Этот деятель с 2004 по 2008 год был заместителем министра культуры России по финансам но больше он занимался бизнесом в, ря в целом ряде компаний. Скорее всего, Амунд принадлежит Коржаковскому клану КТБ, поскольку а он с 1998 по 2000 год был вице-президентом швейцарской компании «Мабетекс». А, ведь, а это ведь была в свое время любимая строительная компания Кремлевского коржаковца Павла Бородина. Но самое главное, что 26 августа 2014 года Дмитрий Амунц был арестован Следственным комитетом РФ за участие в хищении 28 миллиардов рублей при банкротстве межпромбанка. А этот банк принадлежал олигарху Коржаковцу Сергею Пугачеву который, естественно, тоже принимал активное участие в этой афере. Шесть. Швейцарская компания ГВО Investment Management. Эта инвестиционная компания была основана Георгом Опелем. СВО ГВО Джордж Вон Опель. И до недавнего. Времени она была дочерней фирмой компании «Ханса». В декабре 2014 года «Опель» продал ее английской компании «Рид Капитал Partners, владельцем которой является лорд Ротшильд. Три руководителя компании принадлежат мафии. ЦРУ. Они связаны с финансовыми корпорациями УБС «Адамштейнер» это Джиппи Морган Антони Далот и Фрубентай Джонатан Морган. Как мы видим, в руководстве двух собственных инвестиционных компаний Георга Опеля были одни только ЦРУшники, так что он, скорее всего, тоже принадлежит к мафии ЦРУ. Правда, в прежние времена Георг Опель активно занимался бизнесом совместно с представителями семейного клана КГБ. Но все же он обычно был в семейных чекистских компаниях лишь на положении миноритария. И период с августа 2006 до ноября 2007 года Опель распродал все свои не очень большие пакеты акций этих компаний. Так что особого противоречия с нашей гипотезой о принадлежности Георга Опеля к мафии ЦРУ здесь на самом деле. И даже тот факт, что с 2011 года совместными инвестициями с Георгом Опелем занимался российский коржаковец Дмитрий Амунц, Никакого противоречия в данном случае не содержит, поскольку как раз примерно с этого времени стала проявляться большая дружба мафии ЦРУ с Московско-коржаковским блоком на почве их совместной работы, совместной борьбы с семейным кланом ПВБ. 51. Хектор Ханс Вернер 1,8 миллиарда долларов. США. 2013 год. Ханс Вернер Хектор был в этой в той пятерке немецких инженеров из американской корпорации IBM, которые в 1972 году основали компанию по программному обеспечению САП у себя в Баден в Юртенберге. Мы напомним, что эта южногерманская провинция, из бывшей американской зоны оккупации, находится теперь в основном под контролем мафии ЦРУ. Такие обстоятельства основания компании уже наводят на мысль, что для ее руководителей была более высокая вероятность тоже отказаться в рядах этой мафиозной группировки. Так оно и произошло, ведь только один миллиардер из числа отцов-основателей компании, Хассо Платнер принадлежит к семейному клану КГБ, тогда как Дип Мархоф и Клаус Чира из мафии ЦРУ, еще одному милли... бизнесмену из этой пятерки, Клаусу Виленройтеру, почему-то высокое звание миллиардера никто не доверил, слишком не управляем. А Ханс Вернер Хектор тоже оказался ЦРУшником. Мы начнем с того, что когда в 1996 году Хектор продал большую часть своих акций компании САП, то он сделал это при содействии швейцарского банка УБС. Мы уже неоднократно говорили об этом банке, он находился под контролем мафии ЦРУ. Распродав эти акции, естественно, Хектору пришлось уйти из руководства компании САП. И он с тех пор бизнесом почти не занимался, а переключился на благотворительность. Нам удалось обнаружить в сети только один случай, когда миллиардер Хектор вошел в руководство какой-либо компании в ноябре 2008 года. Он на некоторое время стал членом наблюдательного совета фирмы «С». САС. Это немецкая консультационная компания, скорее всего принадлежит к мафии ЦРУ. Во-первых, к этой мафии относится Клаус Дитер Лайдиг, бывший председатель Наблюдательного совета компании СИАС, поскольку прежде Лайдиг входил в руководство комп корпораций Эулет Паккарт Эй И во-вторых, когда в ноябре 2010 года компания СИАС была поглощена английской корпорацией. Акцентуры, то, по крайней мере, двое руководителей Финнин, Фром и Андреас Умбхаур остались, остались в руководстве новой фирмы Акцентуры СИАЭС. А крупная английская корпорация Акцентуры явно относ, относится к мафии ЦРУ. Те благотворительные проекты по части науки и образования, которыми миллиардер Хектор очень активно занимается у себя в базе, в Юртенберге также указывают на его принадлежность к мафии ЦРУ. Дело в том, что этими своими благими делами Хектор в свое время занимался при содействии ЦРУшника Юнтера Эйттенгера, бывшего премьер-министра Баден-Юртенберга. И тем самым, кстати сказать, Хектор позволял премьеру Эйттенгеру интенсивно пиариться за свой счет. Например, в марте 2008 года премьер Эттингер присутствовал при церемонии вручения какого-то крупного многомиллионного дарения со стороны миллиардера Хектора университету Карл Сруэ. И Эттингер тогда произнес в честь Хектора и его благотворительного фонда большую хвалебную речь. Ссылка, Но самым крупным благотворительным проектом Хектора в Бадене. В Юртенберге было создание там сети из нескольких десятков так называемых детских изданий. Это бесплатные курсы для развития особо одаренных детей, начиная с младшего возраста. И туда попадают лишь самые умные дети. Всего два или три процента детствары. Хектор организовал такие детские академии почти в каждом районе Баден, Уртенберга. И к концу 2000, 2010 года их было уже около 40. А ведь содержание, содержание каждой такой академии обходится Хектору не меньше, чем по 50 тысяч евро в год. Соглашение об этом нашумевшем благотворительном проекте было подписано фондом Хектора с премьером Петтингером в январе 2010 года. Ссылка. Как мы видим, Далеко не все миллиардеры просаживают доставшимся им богатство на роскошные дворцы и яхты. Некоторые из них заботятся и о будущем своей страны. Пожалуй, Ханс Вернер Хектор теперь чуть ли не самый щедрый из всех немецких миллиардеров. Он никогда не мелочится, а жертвует очень большие суммы на науку и образование. Например, в 2011 году... Он выделил 60 миллионов долларов музеев города Мангейма. И это еще не самый крупный курс, пожертвованный им на культурные цели. 52. Герлинг Рольф. 1,8 миллиарда долларов США. 2013 год. Рольф Герлинг в 1991 году получил от своего отца Ханса Герлинга в наследство Страховую компанию «Герлинг Концерн». Журналисты отмечают, что страховое дело всегда очень мало интересовало Рольфа Герлинга и никаких способностей к этому бизнесу он не имел. Неудивительно, что его компания «Герлинг Концерн» вскоре залезла в большие долги. Отмечали, на нулевых годов она оказалась на крайне банкротства. Так что в 2005 году Герлингу Пришлось продать свою семейную фирмы немецкой, немецкой страховой компании Talons Групп». Больше он уже бизнесом заниматься не пробовал. Живет Рольф Герлинг в Швейцарии, куда он давно уже переселился. Чем он теперь занимается, этого никто не знает. И этого уже никого особенно не интересует. Что же касается компании Герлинг Концерт, что она имеет такое огромное количество связей с эталонными компаниями семейного клана КГБ, что ее саму пора записывать в этот наш эталон. А компанию «Дамбер», к слову сказать, лучше было бы из этого эталона вычеркнуть, поскольку у нее оказалось слишком очень много связей с крупным американским капиталом. Так что мы только на всякий случай проверили, как обстояло дело, пока Рольф Герлинг не продал свою компанию. Оказалось, что не менее 9 руководителей компании периода до 2005 года принадлежат семейному клану ФГБ. Эркем Тюе, фон Ван, Вальден, Филс, Патрик Тилс, Херман Флорисен, Вернер, Венник, Вольфганг Аден, Бернард Шариер, Клемент Берроурси, Клаус Михайл Юй. Четверо из них также занимали руководящие посты в страховой компании Альянс. Двое из, были из Deutsche Банка» и по одному из компаний Метро, ЕОН и Банк». Тогда как с крупным американским капиталом был связан только один руководитель, Юрген Цех из английского банка Барклайс. Все это означает, что компания «Герлинг-концерн» давно уже принадлежит к семейному клану КГБ. И что ее клановая принадлежность после продажи в 2005 году не изменилась. 53. Йорих Владимир. 1,6 миллиарда долларов США. Почему наш российский олигарх Владимир Юрих из Торжаковского клана КГБ попал в списки немецких богачей. Это нам совершенно непонятно. Вот последнее сообщение о Йорихе из российской Википедии. В 2006 году продал принадлежавшие ему 42% акций компании «Нечер» своему партнеру Игорю Зюзину примерно за 1,5 миллиардов долларов США и уехал в Швейцарию. Так что если к швейцарскому этого бедного Юрика из России теперь еще можно причислить, да и то с большой натяжкой, то Германии здесь вообще ни при чем. В общем, мы его все же лучше разжалуем из немцев обратно в русский, так сказать. 54. турн таксис Альберт-Фон. 1,5 миллиарда долларов США. Еще пять личных имен этого рестора аристократа мы здесь пропустили. Альберт, Альберт фон Турн-Унд-Таксис был единственным сыном князя Илханеса фон Турн-Унд-Таксиса, очень знатного и очень богатого баварского аристократа. А миллиардное состояние своего отца Альберт фон и так далее унаследовал 1990 году, когда ему было всего 7 лет, естественно, что всеми богатствами семьи, с тех пор распоряжается его мать, княгиня Глория Турн Унд Таксис. Тем более, что молодой князь Альберт, хоть он и является теперь формально главой княжеского рода, но он ничем в жизни, кроме автогонов, не интересуется. Ему уже 32 года а он все еще не женат. И он, так сказать, все еще не знает, кем он станет, когда вырастет. Так что лучше мы оставим этого развеселого юношу в покое, поскольку он явно является лишь номинальным миллиардером. И перейдем к главе семьи, то к его матери, к имени Глории. Биография ее высочества гораздо более интересна. Она тоже родилась в знатной аристократической семье, ее личное имя состоит даже из 15 женских имен. Правда, ее отец был всего лишь графом. Илхим Граф фон Шорнбург-Лаухау. И что хуже всего, графское имение отца находилось в Саксонии. И в 1945 году оказалось в советской зоне оккупации. Естественно, что все богатства этой семьи тогда пропали. И когда ее отец вскоре перебрался в западную Германию, то ему пришлось трудиться там простым журналистам. В том числе с 1965 по 1970 год он работал корреспондентом в Африке, Того и Сомали. А юной графине Глории даже среднюю школу закончить не удалось. Ей пришлось в молодости работать официанткой в одном швейцарском кафе для лыжников немецкой Википедии это подробности из жизни княгини деликатно пропущена. Но на, на, на англоязычной Википедии не стали утаивать неприятную правду. Но в 1979 году Глория вдруг приводила большое счастье личной жизни. На одном, в одном мюнхенском кафе она познакомилась с самим князем Дюханесом фон турн Унтаксисом, а в 1980 году они поженились. Невесте тогда было лишь 20 лет, а князю уже 54 года, и это был его первый и последний брак. В английской википедии князь Дюханес вообще-то охарактеризован как бисексуал, но счастье этих молодоженов длилось недолго. Уже через два года, в 1982 году, князь тяжело заболел, и в 1090 году он скончался после операции по пересадке сердца. Его состояние тогда перешло, перешло к семилетнему сыну Альберту. На доверенность, на управление всем семейственным имуществом княгини Глория получила еще при жизни мужа. Так что все это очень похоже на тайный перехват миллиардного состояния с помощью стандартной операции «Богатая вдова». Причем вполне возможно, что юный графинный официант Эйлори в данном случае помогли дружеские связи в мире спецслужб ее отца, графа фон Шеклот Лаушау. Ведь африканский эпизод его биографии мог быть не случайным, поскольку с начала 60-х годов в Африке при советском при советской поддержке разгорелось национально-освободительное движение. И там суперлило. Тогда на этом континенте началось сильное противостояние между супердержавами. И во всех африканских странах, добившихся независимости, появились и активно заработали резидентуры советско американской разведок. Что же касается плановой принадлежности всего этого замечательного княжеского семейства фон Турн-Ун-Таксис, то, как и полагается крупным баварским аристократам, они явно принадлежат к мафии ЦРУ. Правда, огромное настояние княжеской семьи в основном заключено в недвижимости. Одних лесных честных у нее около 30 тысяч гектаров. И бизнесом, как таковым, княгиня Глория почти не занимается. А единственная компания, в которой она входит в комитет советников, это английская фирма Philips The Touri and Company, которые занимается проведением аукционов по продаже антиквариата и произведений искусства. Как и многие внезапно разбогатевшие бедняки, книги не обожают тратить свои деньги на разные дорогие безделушки. В этой фирме нам удалось определить клановую принадлежность только одну ее бывшую главы Н. Упс. Она также была директором американской медиакомпании Херст, что, что, что означает принадлежность к мафии ЦРУ. Но английская компания Феликс Депури является дочерней фирмой французской компании H, которая занимается производством предметов роскоши. И эта крупная французская компания уже однозначно принадлежит к мафии ЦРУ. Поскольку среди ее руководителей мы обнаружили как минимум 11 представителей этой мафиозной группировки. Кристофер де Лапуэнте, Ренату Семирари, Николас Базири, Лорен Фойлот, Бельфини Ганча, Майрон Ульмах, Митю Бресси, Шарс Фауэрн, Мэри Жузе Клай Крагис, Джеффрой Дела Бурдон, Бурдоне, Жан-Мари Мессиер. Они также занимали руководящие посты в таких компаниях, как Procter Gamble двое, Ротшильд Энд Чи, Ньюс Корпорейшн, Федеральная сервис-банковская Даллас. Джиппи Морган, Каттер Пилар, Ворт Весней Вивейн. Еще один руководитель компании принадлежит к мафии ФБР. Джон Риттенхаус из американской корпорации Walmart. И никаких представителей крупного немецкого капитала мы там вообще не обнаружили. Политические связи княгини Глории также указывают на ее принадлежность к мать ЦРУ, поскольку у нее в свое время была очень большая дружба с бывшим премьер-министром Баварии Эдмундом Штойбером. Например, в мае 2011 года Глория фон Турнум Таксис в числе первых высказалась за то, чтобы именно Штойбер был выдвинут в качестве кандидата в канцлера от блока ХДС ХСС на выборах 2002 года, а не новый лидер партии ХДС Ангела Меркель. Княгиня Глория тогда так мотивировала свое предложение в одной телепередаче, дескать, Эдмунд Штойвер имеет большую сексуальную привлекательность, а это для нас, женщин, очень важно. Ссылка. Хотя на самом деле это было сильное преувеличение, поскольку Штойберу тогда уже исполнилось 60 лет. Да и выглядел он далеко не как Аполлон. Но это откровенное высказывание княгини Глории все же произвело очень большое впечатление. Его потом часто цитировали. Это знатная аристократность с 15 именами. Как была вульгарная официантка из кафе, так ею и осталось. Эдмунд Штойбер тоже не остался в долгу перед Глорией. И в 2004 году он выдвинул ее от Баварской партии ХСС на должность президента Ферли. Но почему-то, но, но депутаты Бундистага почему-то тогда отклонили эту замечательную кандидатуру. И больше княгини на такие высокие посты никогда не выдвигали. Ссылка. Дружеские отношения княгини Глории с супругами Штойбер сохранила и и по сей день, хотя Эдмунд Штойбер давно уже не возглавляет правительство Баварии. Например, есть репортаж за сентябрь 2011 года об участии княгини Турнун Таксис в качестве почетного гостя на праздновании 70-летнего юбилея Эдмунда Штойбера. Мы на всякий случай напомним, что баварские премьеры Штойбер и Зиерхопер принадлежат мафии ЦРУ. Последняя новость из немецкой Википедии относительно княгини Глории такая. В марте 2015 года ее выбрали почетным членом Европейской Академии Науки и Искусства. И мы ради курьеза приводим здесь еще один эпизод из жизни этой выдающейся особы. Когда в феврале 2011 года журналисты спросили княги, княгини Глории, что она думает относительно скандала с министром обороны Гутенбергом, которого поймали на плагиаде в докторской диссертации. То она тогда им ответила, что, дескать, и сама во всех этих наук совершенно не разбирается. А когда она училась в школе, то постоянно списывала на уроках, иначе ей никогда бы не видать там даже посредственных оценок. Ссылка. И кроме этой книги никто так и не пробовал тогда защищать барона Гутенберга с такой чисто аристократической позиции. Что, мол, там изучать разные науки, это как бы вообще не дворянское дело. 55. Унгер Петр 1,4 миллиарда долларов США. Петр Унгер в 1985 году основал в Баварии компанию Авто Терри Унгер, которая специализируется на ремонте автомашин. Начинал он всего с одной автомастерской, но вскоре его бизнес стал разрастаться со страшной силой. И сейчас в компании АТУ имеется свыше 600 мастерских пяти странах Европы. В 2002 году Унгер продал свою компанию английской инвестиционной фирме Dotty Hanson Company. Англичане уже в 2004 году перепродали эту авторемонтную компанию американской корпорации Кухерберг Кравис Робертс. А американцы в свою очередь в 2013 году уступили в компанию ТУ. Другой американской инвестиционной компании – Center Bridge Partners. Но это уже не важно. Для нас в данном случае самое важное, что уже первый покупатель, то есть английская фирма Doty Hanson Company, явно принадлежит к мафии ЦРУ. В руководстве этой инвестиционной фирмы мы насчитали 10 руководителей, принадлежащих к мафии ЦРУ. Штефен Маргард, Ян Дюши, Дюши Рональд Кримен, Патрик Смейнберс, Кевин Комоли, Микель Руссо, Марк Могуль, Франциско Шуртки-Чага, Предвад, Эдвард Аннуциато. Они связаны с корпорациями Мэриэл, Линч двое, Маккенси, Сити Групп, Буф Аллен Хэмилтон, Вольман Сакс двое, Лаза РД, Джиппи Капитал CVC Capital Partners. При этом на, на этом мы бросили подсчет, не доведя его до конца, поскольку ни один представитель немецкого крупа, крупного капитала во время этих изысканий так и не всплыл. А вот на этих трех главных основаниях мы сделали вывод, о весьма вероятной принадлежности Петра Унгерна к мафии ЦРУ. Во-первых, он начал свой бизнес в Баварии и по сей день проживает в этом главном ЦРУшном регионе Германии. Во-вторых, он продал свою авторемонтную компанию от ЭУ-фирмы, принадлежащей к мафии ЦРУ. А наш опыт подсказывает, что в большинстве случаев подобных продаж Компании обычно не покидают сферу влияния своей мафионной группировки. И в таких случаях как бы только перекладывают из одного кармана мафии в другой. образно выражаясь. А в-третьих, назначенный в июле 2002 года Унгерном, глава компании Т.О. Вернер Айхингер оставался на своем посту еще три года при новых английских и американских владельцах, вплоть до конца 2005 года. Эти основания для вычисления клановой принадлежности Петера Унгера на самом деле не слишком-то надежные. Но никаких других более серьезных цепок нам отыскать в сети так и не удалось, поскольку по руководящему составу его компания ТО до 2002 года этот миллиардер никак не пробивается. Политикой же Унгер совсем не интересуются. журналиста всячески избегает. А после 2002 года он вообще пропал из поля общественного зрения и с тех пор о нем уже никто ничего не знал. Тяжелый случай, прямо скажем. 56 Херц. Ингербург. 1,4 миллиарда долларов США. 2013 год. Вдова Макса Херца, основателя Компании Чибо, Мафия, ЦРУ, 57, Шеллер, Моника, 1,1 миллиарда долларов США в 2013 год. Моника Шеллер в 1983 году после смерти ее отца Георг фон унаследовала его медиакомпанию Группа Георг фон Хольцбринга разделив акции этой компании со своими братьями Штефаном и Георгом Дитером фон Хольцбринками. В связи этой семьи миллиардеров в мире бизнеса указывают на ее принадлежность к мафии ЦРУ. Собственно говоря, медиакомпания Георг фон Хольцбринк уже давно скорее американская компания, чем немецкая. И она купит в пятерку крупнейших, арго... крупнейших англоязычных издательств мира. Фультс Бринки в свое время приобрели очень крупные издательства в Нью-Йорке. Хенри Фольд, 1985 год, и в Лондоне Макмиллиарда, 1995 год. Так что по сведению собственного сайта. Этой компании в настоящее время 40% прибыли Хольцбринком сейчас приносит продажа своей печатной продукции на территории США, и еще 8% они имеют от своего бизнеса в Англии. Тогда как Ферме теперь дает компании только 21% прибыли. Ссылка. Соответственно, у Хольцбринков всегда были очень приятные связи с крупным американским капиталом и с представителями мафии ЦРУ в самой Германии. К примеру, Георг Титер Холдсбринг до 2007 года входил в совет директоров американской корпорации Джонс», куда он ранее попал при поддержке медиамагната Руперта Мердока. Ссылка. Правда, в июле 2007 года почему-то рассорился, со своим деловым партнером Эрдоком и вышел из руководства компании Доу Джонс. Или, может быть, ему просто понадобились срочные деньги и пришлось продать акции этой американской компании. Кроме того, до 1998 года Георг Диттерфорн также занимался бизнесом совместно с немецким медиамагнатом Лео Кирхом. Ему тогда принадлежал довольно крупный пакет акций 15% телевизионной компании Кирха. Ссылка. Что же касается руководящего состава компании Георг фон Холмс то нам удалось установить клановую принадлежность четырех ее руководителей. Трое из них принадлежат «Мафии ЦРУ» А. Берлингу, Арно Марлет, Брайан Хаппер, поскольку они связаны с компаниями Прози Бенсап, «Один Мидио, «Чибо» и «Олт Гисни. И только один ее бывший член наблюдательного совета медиакомпании относится к семейному клану КГБ – Уберт Аркол из концерта «Семейство». Разобраться с политическими связями семейства Хольцбринга оказалось гораздо сложнее, поскольку в политике они теперь стараются лезть как можно меньше. Возможно, что отвращение к политике в этой семье идет еще с основателя медиакомпании Георга Хольцбринга, который с 1933 до 1945 года Года был ярым нацистом, пока он не попал. Хлен к американцам. Его призвали в вермах в 1943 году. Американцы, впрочем, очень снисходительно отнеслись к той нацистской пропаганде, которой прежде занималась издательство Холдсбринга. И, кстати сказать, в плену Хольцбринг тогда долго не пробовал был почти сразу же отпущен на свободу под предлогом его язвенной болезни. В 1948 году Георг фон, фон Хольцбринг опять возобновил свою издательскую деятельность в Баден-Вюртенберге, то есть в американской зоне оккупации. Ссылка. Но о нацистском прошлом Георга Хольцбринга в Германии хорошо известно. И на эту тему даже были опубликованы книги. В общем, никто из Хольцбрингов в, послед... в послевоенное время уже политика, вроде бы вообще не интересовался. Они сейчас больше занимаются изданием научной и учебной литературы и печатают такие известные научные журналы, как «Натуры» и Fiction". Америка. Правда, они также издают несколько лет, несколько газет в Германии. Мы нашли в этой, но мы нашли в этой их немецкой прессе при поверхностном просмотре только одну зацепку, зацепку по части политики. В октябре 2014 года было очень торжественно отпраздновано начало выпуска на английском языке, принадлежащей Бринком ежедневной газеты Эндельсбла И самым почетным гостем на этом празднике был тогда бывший министр обороны Ферби Карл Теодор Цул Гуттенберг, сын Мы на всякий случай напомним, что баварский барон Гутенберг принадлежит в Матий ЦРУ. И он с 2011 года постоянно проживает в США. 58. Поль Бринком Штефан фон. 1,5 миллиарда долларов США, брат Моники Шеллер и совладелец компании Георг фон Пойн Сбринг, мафия Цро. Теперь мы можем подвести итоги по всем немецким миллиардерам. Всего в Германии 57 миллиардеров за вычетом российского олигарха Владимира Йорифа. Их общий капитал составляет 295 миллиардов долларов США. Все данные здесь приведены на март 2013 года. К семейному клану КГБ принадлежат 29 миллиардеров из Фербен. Альбрехт Шварц, Альбрехт Клаттен, Отто Квант, Квант, Тюне, Ваттер, Шнабель, Меркли Тиле, Юрт, Хау, Мон, Оберланд, Баус, Хаппель, Шпрингер, Гоббен, Ригель, Мюллер, Брух, Ло, Шеплер, Шмидт, Рутенбен, Флис, Фисман, Росман, Герлин. Их общее состояние 206 миллиардов долларов, что составляет 70% от всего крупного немецкого капитала. Офицеру принадлежат двадцать семь немецких миллиардеров Финк, Чира, Хоп, Херц, Херц, Дайфман, Энгельхорн, Штрюнгман, Штрюнгман, Фириман, Бекстой, Бехтольшайн, Бехтоль, Херц, Херц, Майстер, Бауэр, Шорк, Хубер, Бурда, Домермут, Броерман, Штрехер, Оппель, Хектор. Турн, Унтактис, Унгер, Херц, Шеллер, Хольцдринг. Их общее состояние 84 миллиардов долларов или 28% всего крупного капитала Германии. Неизвестна клановая принадлежность у одного немецкого миллиардера Киппа, состояние которого 5 миллиардов долларов США 2%. По численности миллиардеры из семейного клана КГБ почти не превосходят миллиардеров из манфии. ЦРУ 29 против 27. Но зато они в среднем значительно богаче. И занимают первые 9 мест в списке главных богачей Германии. А ЦРУшники в этом списке концентрируются ближе к его концу. И они занимают 5 последних мест в списке немецких миллиардеров. Мы для сравнения также решили посчитать, какую часть составляют представители мафии ЦРУ среди самых крупных сановников Объединенной Германии за период с 1992 по, 1000, по 2014 год. На федеральном уровне таких ЦРУшников оказалось 28. Из общего количества 106 министров премьер-министров и президентов Теперь они, То есть они составляют лишь 26%. Тогда как из общего количества 47, 47 премьер-министров федеральных земель, представителей мафии, ЦРУ, оказалось 18%, что составляет 28% от их общей численности. Как мы видим, этот показатель по какому-то случайному Совпадение в точности совпало с нашим коэффициентом ЦРУшности для крупного немецкого капитала. Так что теперь мы можем утверждать, что мафия ЦРУ контролирует политику и экономику Германии после объединения этой страны лишь где-то на 26-28%, то, то есть примерно на четверть. А доля семейного клана КГБ, соответственно, будет от 72 до 74 процентов. Вот такая у нас получилась Германия в цифрах. 12 мая 2015 года Олег Греченевский.